несколько Сегодня я хочу проанализировать канал, который называется э, Садгуру, официальный канал на русском языке. И здесь есть ряд, э, ряд, э, э, ряд таких э, как бы, э, вопросов, которые задают Садгуру. И мне бы хотелось сегодня ответить на эти вопросы, которые задаются ему. Итак, как побороть сонливость и быть энергетичным весь день? Для того, чтобы побороть сонливость, существует дыхание. Его выполнять просто. Это три вдоха, потом два вдоха и потом один короткий. Задержка дыхания и выдох. Если так делать активно, то тогда не будете засыпать. Делается так. Если выполнять такое дыхание на протяжении дня, спать не будет хотеться. Второе. Если вы хотите спать, то вам необходимо горячий душ. А если вы хотите бодрствовать, вернее, если вы хотите заснуть лучше, вам необходим холодный душ. Если вы хотите бодрствовать и себя как-то, ну, как бы заставить более активным быть вам необходим горячий дождь для того чтобы чувствовать на протяжении дня всего на протяжении дня энергетику принимайте горечи какие-нибудь имбирь черный перец красный перец это все стимулирует нашу нервную систему и это все нас заряжает поэтому такая еда допустим имбирный чай она может помочь человеку целый день испытывать состояние вот такой бодрости и так далее